Я говорю вам всем, друзья, спасибо за то, что поддержали в трудный час. Без вас мне жить уже невыносимо, как хорошо, что вы со мной сейчас, я что-то напишу, вы отзоветесь, черкнете пару слов, и мне легко поплачете со мной и посмеетесь, когда вы есть, не так уж тяжело. Делюсь я с вами самым сокровенным, Всем тем, что накипело на душе. И в разговоре нашем откровенном я улыбаясь, радуюсь уже. Спасибо вам, что на земле живете, за то, что вы теперь в моей судьбе, За то, что с вами я всегда в полете, За то, что крылья подарили мне, За то, что я иду прямо к цели, Стихи пишу, и не сдаюсь совсем, За то, что ободрить меня сумели. Спасибо вам за все, мои друзья.